Всем привет! Алла Пугачева и Максим Галкин вместе проводили своих детей в школу День знаний. У юных Лизы и Гарри скоро день рождения 7 лет, и звездные родители решили не тянуть с началом обучения, отправив малышей в первый класс, пока еще в шестилетнем возрасте. Свита у первоклашек в День знаний оказалась солидной. Помимо родителей, еще тетя, дядя, кузина, няни и друзья. Примадонна на детской линейке выглядела по-свойски, как подросток. Алла Борисовна надела белую мини-юбку с кедами и кожаной курткой. Дополнили образ старшеклассницы, круглые очки и небрежно зачесанные в пучок волосы. Счастливый отец-первоклассик рассказал, что они с супругой переживали во время подготовки к празднику. Первый раз в первый класс, не меньше детей. Готовились, переживали, наряжались, пошли, подписал семейное видео Галкин. Учиться дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой будут в первой московской гимназии, частной школе на Рублёво-Успенском шоссе. Пусть школа пройдет радостно и успешно! Пожелала своим детям Пугачева и отметила, что теперь она будет готовиться и к выпускному вечеру.